Знаете, эта тема муссируется много лет и всегда была. последний, особенно в конце 20 века, начале этого вопрос насилия становится все более э, серьезно ставится. Почему? Потому что люди начинают ощущать, осознавать свою свободу, начинают проявлять свое достоинство. И все более и более э, тонко ощущают все, все те насилия, которые совершаются в их адрес. Но Наш мир полон насилия, вы знаете, это не по как говорится, полон насилия. Все это знают, но, на мой взгляд, не так глубоко, как нужно. Почему? Потому что главное насилие, главное насилие, которое мы зачастую совершаем, но не осознаем этого в полной мере, это насилие над самим собой. Все начинается с себя, все начинается с самого человека. Поэтому сегодня мы с вами поговорим от очень маленьких тех насилиях, которые мы совершаем в самом важном участке своей жизни, в себе. И это потом проецируется в семью. А семья усиливает многократно, потому что мощь семьи большая. И проявляется в обществе, и семья ячейка и и общества. Вот мы и получаем результат. По сути... В том, что сейчас происходит в мире, огромное насилие над людьми, это, начиная с пандемии и кончая вот, военными действиями, это все, по сути, проявление нашего собственного насилия над самим собой. Вот с этого мы начнем. Ты согласен со мной? Да, полностью согласна. Действительно, здесь... Много сейчас очень говорится про те события, которые происходят. И очень много уже вокруг вот такой вот пены. И а, сложно в этом разобраться, где ложь, где истина. Но вот я в своей жизни, чтобы сделать какой-то вклад, в разрешение этой ситуации, приняла решение идти на самую глубину и... Идти именно от своих конкретных действий, мыслей и чувств ежедневных, потому что все идет от этого, вот говорят, там, кармические причины войны и все такое, это все от наших ежедневных действий, мыслей, чувств и тех программ, которые приняты, как говорится, у нас в обществе. Что такое программа? Тоже это слово часто на слуху, но не до конца, но иногда понимается. Это когда мы реагируем на какие-то события, не выбирая, как мы хотим отреагировать, а автоматически, как привыкли. И зачастую, Или как навязали. Да, и зачастую это не самая гармоничная реакция. Ну, действительно. Очень много навязанных разных программ, которые, по которым мы живем и не замечаем даже те насилия, которые мы совершаем. А эти насилия накапливаются, кап-кап-кап, скапливаются в общую чашу насилия и получается глубокая, большая, объемная чаша мирового насилия. Ну, к примеру, что значит, чтобы не быть голословным? К примеру, насилие над собой насилие над собой начинается с питания. То есть, нездоровое питание, мы насилуем свой организм. И это насилие, организм сопротивляется, не хочет, он отравляется, он там реагирует по-всякому, то есть, возникают болезни, а мы насилуем, мы продолжаем. Или алкоголь, или табак, или наркотики, или переохлаждение, или там то, другое, третье. То есть, все насилие над собой, имейте ввиду, кап-кап, скапливаются в общую чашу насилия мирового. И отсюда э, вот все то, что сейчас нам в адрес нас проявляет насилие мир, через вот эти пандемии, маски там, и прочее, прочее, через военные действия, имейте в виду, мы все причастны к созданию этой, этой платформы насилия, этого пространства насилия, этих энергий насилия. И если вы хотите действительно, чтобы война быстрее закончилась, то, пожалуйста, примите решение с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня. Уменьшить насилие, избавиться от насилия своего тела, избавить от насилия своих детей, друг друга. И тогда, вы поверьте, вы внесете реальный вклад в то, чтобы на земле наступил мир. Да, вот у меня тоже два пути, как я вот озвучила, вот они всегда параллельно идут. Это практика жизни ежедневная, но просто так, да, очень сложно какую-то выбрать другую реакцию, если ты не понимаешь всю глубину, всю основу. Поэтому я еще раз вот прям вкратце, меньше, чем один абзац напомню, в чем отличие вообще нашего мира. Я когда об этом вспоминаю, мне сразу легчает вот после очередных там да, вот событий, которые происходят, что наш мир экспериментальный, в каком смысле именно? Очень много есть гармоничных миров. Вот то, что у нас в религии называется как рай, да? это где тоже есть свобода выбора, но ты, люди могут выбирать какое-то событие, как реагировать только среди гармоничных вариантов. То есть в этом мире... Ну, не, нельзя, допустим, грубо говоря, там, кто-то тебе не понравился, да, сводить кого-то за волосы и там что-то с ним сделать. Просто а вообще. Ну, не в принципе, рай, не да, допустим. да. Нет, в принципе, это невозможно, то есть нет этого в системе координат этого мира, какой-то негативной реакции, каких-то негативных событий. Только ты можешь выбирать между гармоничными событиями. Вот. И таких миров изначально было очень-очень много. И на нашей земле изначально именно такой мир был. Он называется природный, гармоничный. А, как вот деревья. Да? Почему природные? Деревья, они же там тоже не дерутся друг с другом, не воюют. А, там уже, на, когда стало развитие нашего мира, появились там растения, паразиты и все такое. Но изначально вот этого всего не было. Вот. И, а наш мир, он а, был создан для того, чтобы... А, в сочетании не только гармонии всего там самого райского, гармоничного, всего позитивного, но и не гармонии, то есть чтобы сюда принести не гармонию, вот такие условия игры были, и в сочетании гармонии и не гармонии создать новые варианты, то есть расширить вот это творение, которое вот только было позитивное. И прийти через не гармонию к новой гармонии вот такой вот непростой эксперимент, то есть где негармония, она вшита изначально в основу нашего мира. Но это не значит, что нужно да, в очередной раз прийти к апокалипсису, как несколько раз это уже повторялось. А сейчас действительно у нас есть все шансы, все об этом говорят учителя, через уже большое количество непроработанной гармонии, проработанной, точнее, гармонии, через вот этот остаток, да, сделать еще последний рывок, сколько он там будет, будем говорить, столетий или десятилетий будет длиться, но прийти через трансформацию этой гармонии, не гармонии, точнее, к гармонии и к тому самому раю действительно на Земле, и мы к этому идем. Мы, сейчас Диана говорит, я вспомнил Книгу-голограмму, которую я написал. Если кого кто еще не прочитал, прочтите эту книгу. Там как раз очень много на эту тему, тему образования вот таких вот миров и всех тех событий, которые с нами происходят. Друзья, так вот, сегодня мы действительно хотим обратить внимание, во-первых, на самые мелкие детали насилия, которые происходят. В нашем, в нас самих, в адрес нашего организма и в нашей семье. Если мы начнем убирать вот эти мелочи, постепенно мы сможем убрать насилие на всей планете. Действительно так. Не убрав себе насилие, говорить о прекращении войны, о прекращении каких-то других насилий над человеком, очень трудно. Чтобы так заявить, и чтобы твои слова были действенными, нужно самому быть... Максимально в гармонии. Вот это, это сегодня наше такое обращение к вам. Посмотреть на себя, глубь себя и отсюда решать все эти задачи, которые сейчас в мире существуют. Отсюда, через это. Да, ну и я еще последнее дам обобщение и приведу уже к личному примеру, потому что, как я говорю, я опираюсь на глубину, на общее, и из, из этого беру и привношу в свою частную жизнь ежедневную, вот как сейчас я как раз расскажу. То есть вот эта общая программа, которая сейчас разворачивается, которая тысячелетия разворачивалась, и именно над ней, вот над эта программа создает наибольшую негармонию, да, вот принесенную но ну, не просто там, не знаю, какой-то там воздух, сгустки, дыма, не, не гармонии. Это определенная программы. Вот здесь сейчас мы прорабатываем то, что я сказала, последний рывок такой очень важную и очень мощную программу, которая называется «Тиран-жертва». И она представлена как на уровне а, взаимоотношений, всех взаимоотношений государств, стран, так и на уровне семьи, ну, всех любых человеческих взаимоотношений в семье просто это наиболее показательно, потому что здесь отношения 20 4-7 происходят и соответственно от чего вообще это тиран жертва программа от ощущения не некон контакта с душой ощущения своей не самоценности жизни не в своем предназначении и соответственно недостатка энергии потому что как вот жертва жертва черпает энергию от другого человека идет за энергией к сильному к тирану, да, почему вот, допустим, бывает женщина, нравятся да, такие очень сильные мужчины, а потом у них такие возникают отношения, которые, ну, очень негармоничны. Потому что вот а, она притянулась к тирану за его энергией, для того, чтобы свою а, раскрывать, в соответствии с со своим предназначением. А, а, ну и много других ситуаций, там, когда мы жалуемся, болеем, и а все такое, это вот мы тоже таким образом стараемся получить извне энергию, а, жалость, одобрение, заботы. Опять же, потому что не внутрь себя обращаемся. И второй момент. Точно так же тиран. Он не живет ни в контакте с душой, ни со своей божественной сутью, ни в со своим предназначением. Потому что зачем человеку быть тираном, не знаю, если он, у него всю в жизнь, если он реализуется, если он просыпается и у него там громадье планов, где он раскрывается, где он людям дарит пользу, где он обустраивает энергия, мир. Да. Да. Зачем он кого-то там бедную женщину или там еще там на кого-то нападать, зачем ему это нужно. Соответственно, тоже он, чтобы забрать вот эту энергию, он как бы становится тираном. Вот это вот программа тиран -жерка». Точно так же это между государствами происходит. Но что в основе этого? Я тоже вот тогда осознала, и ну, что мне с этим делать? Вот. И, соответственно, я задаю вопрос высшему «Я», чтобы она показала мне моей реальной жизни, что откуда, какой вот ключевой да, момент, что я могу именно своей жизни это прорабатывать. И я вышла на то, что это именно… Основа вот этой программы, стремление, желание другому человеку навязать свое видение, сказать ему, как нужно делать, что твое мнение единственно правильно. Вот вчера я, к примеру, иду в магазин, ну вот опять же, всегда перед эфирами у меня вот как бы еще более зрительно это показывают зримо, чтобы я и сама прожила, и с вами поделилась. И мы выходим с Магелиной, с собачкой, и как-то получилось там, что у меня заняты руки, она там сок попросила, то есть я сок, собаку, держу пакеты. И э, при входе стоят женщины и мужчины, э, я так немножко притормозила, думаю, ну, сейчас они с другой стороны, чтобы открыть дверь. Сейчас, думаю, они откроют дверь, там я могу отойти, они зайдут, э, и потом мы выйдем. Ну, в общем-то, помогут нам, какой-то этикет вот на мой взгляд, они стоят, ну, вот просто заняли и ждут, когда я там вот так вот начну открывать вот эти двери, потому что я стою, раз, ничего не происходит. Они стоят и ждут, когда я и Ангелину, которая занят, тоже руки, я там ее тоже, ой, на Вот, и у меня вот вообще такое вот внутри поднялась, такой уровень агрессии, я который вообще просто не ожидала. Я поняла, что вот это действительно корень программы. Что здесь? На ну, точнее, не сразу поняла Сначала вот да что вообще было, что вот трудно дверь открыть, помочь людям, почему вы ждете, когда другой человек, который реально сейчас ограничен, вам откроет и вас пустит. Вот, может, после пандемии вообще все, я перебрала уже. И в итоге вот я поняла, что здесь вот эта вот программа вскрылась как, что мое представление есть, что вот э, я что вот, э, я вот всегда так делаю, когда люди с коляской, с детьми, я всегда открываю, держу дверь, и что это правильно. Нет, это хорошо, правильно, я так делаю, и все, абсолютно все должны так делать. А кто так не делает, да, тот вообще не стоит жить, потому что любое проявление агрессии пассивное, это, в принципе, как бы, ну, вот есть такой лазарь, да, учитель всегда говорит, что это убийство на тонком плане, но, вот, в принципе, что-то в этом есть, что ты вот как бы сразу вот э, эту агрессию проявляешь, направляешь на человека, что он вообще недостоин существования. Вот так вот эта программа проявляется. Точно так же и между странами, да? когда одна страна там, допустим, говорит, вот я там такая, там демократическая такая-такая, да, а ты там тоталитарная, вот ты должна вот только так жить, и другая страна говорит, нет, вы там так-то думаете, да, вот вы только так должны жить. И вот происходит вот этот, этот конфликт навязывания видения. Как вот я сейчас вот каждый день с этим работаю? Вот мне кажется там, что муж там, да, в соответствии с моими представлениями, с моими представлениями должен так-то так, -то, так -то сделать. Вот я просто вот сначала начинаю с того, что мысленно я ему даю право поступить совершенно по-другому а со, в соответствии со своим видениями. Ну, я, я прям уже пришла. Присушал, Александр, как ты, конечно, говорили, вот эти комментарии, это фирма, фирменная вообще нашего эфира. Фишка, когда говорят говорю о своих осознаниях, что меня смеют, ну, Я смеивает. Нет, это действительно глубокое осознание, я замечаю замечательные процессы. Вот это вот все события последние, они все обострили, мы все пропускаем. То есть они позволили масштабно смотреть на все. Все события в нашей жизни. Там Ангелина... Коленку, вчера коленку разбила, там прочее. То есть мы все пропускаем через масштабность. Мы все проверяем, откуда, как вот это могло прийти, пройти в нашу жизнь. Где-то там что-то произошло. Мы просыпаемся, допустим, с головной болью там или что-то. Мы понимаем, что где-то что-то происходит. Мы начинаем смотреть новости, находим этот момент и над ним работаем. То есть это все работает, друзья. Вот это и есть вот такая реакция на все происходящее в мире, и снижение своей агрессии, своей о, насилия в адрес мира, в адрес близких, в адрес других людей, в адрес тех постов, которые пишут там прочее, это и есть снижение градуса насилия на планете. Ну, дальше, вот в реальной жизни продолжаю эту мысль, да, но я даю право мысленно, что человек может поступить со своей, в соответствии со своим видением. Но есть моменты, могут быть моменты, когда ребенок что-то делает, муж, сосед, да, что тебе совершенно не нравится, тебе неприемлемо. Тоже, то есть, значит, твоя здесь ответственность в том, чтобы сказать о своих чувствах, да, сказать о том, что вот знаешь, там, дорогой, вот это вот мне как бы некомфортно. Но опять же, параллельно, там, особенно там родители, да, там, мама и что-то параллельно все равно. Вот то, что мы даем право им так делать, как они делают, это вот и есть принятие. То, что же для такое, что странно? Принятие, принятие, что, что с этим делать? Давать мысли на право поступать так, как человек поступает, ну, говоря ему о своих чувствах. И если вот, ну, совсем никакого коннекта, да, ничто не происходит, не меняется, когда ты принимаешь, как правило, ты просто принимаешь, и уже человек по-другому. Я уверена, что у вас много таких случаев было себя проявлять, начинает в отношении вас еще если ты сказал на словах, да, корректно, что я тебя это не устраиваю, если это уже не происходит, то твоя ответственность, твой выбор уже поменять локацию и э, другие отношения устраивать, да, ну, это вот как крайняя мера. Хорошо, хорошо. Пошла, выстраиваю. Да, друзья. Хорошо. Ну что, об этом много говорить мы не будем, мы сразу перейдем сейчас к посылам, которые мы приготовили. Еще раз говорю, эти посылы только основа, только база для того, чтобы вы из них сотворили то, что вам более подходит. Ваши собственные посылы, ваши собственные какие-то мысли, идеи, примеры, конкретика жизни и так далее. А мы даем вот то направление, в котором желательно поработать. А направление одно. Выстроить гармонию в себе, выстроить гармонию в семье. И ты этим поможешь миру. И своей стране, и мира в целом. Да, дорогие, мы всем, все с вами, всем, все с вами стараемся, это ощущается. Я благодарю вас за сотворчество. Давайте на сердечную волну настраиваемся, объединяемся в общее сердце и выражаем чистое намерение на осознание каждым человеком своей ответственности за все насилия на земле. Да, да. да. угу. Выражаем Вы чистое намерение на осознание каждым человеком своей ответственности за все насилия на земле. Действительно, друзья, это так. Все насилия на земле имеют маленький корешок, но в нас. Без этого оно в мире не может быть. Если мы живем на планете в это время, в этот день и час, где-то что-то совершается, мы имеем к этому прямое отношение. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы каждый человек стремился не совершать насилия над собой через нездоровое питание, алкоголь, никотин, наркотики, перегрев, переохлаждение, перенапряжение, токсичное общение. Много способов сотворить насилие над собой. Здесь перечислена только маленькая часть. Посмотрите, вы сами глубже на свою жизнь и посмотрите, как много вы совершаете насилие. Нелюбимая работа, ну и так далее, и так далее. Здесь много всего можно найти. Отношения с родителями негармоничны, но вы терпите это, совершая насилие над собой. И так далее. То есть это все надо все менять, все перестраивать, все, над всем работать, с тем, чтобы не каждая ваша минута жизни была без насилия. Мы выражаем чистое намерение на осознание каждым, что самое малое насилие в семье, силой семьи усиливается тысячекратно и проецируется в мир, наполняя общую чашу насилия. На этом принципе построен у нас совет семьи. Вы знаете, что Семейный совет, когда семья собирается вместе и объединяет энергии, то получается очень мощный прорыв и хороший результат получается. Но когда семья находится в кризисном состоянии, когда в ней происходят серьезные проблемы, то это тоже усиливается многократно, тысячекратно. И получается, в мир такой посыл отправляется, что не дай бог, это тоже надо учитывать. Ну и то, с чего мы начали, мы выражаем чистое намерение на осознание каждым человеком простой истины: хочешь жить в мире, гармонии, счастливо, имея мир, мир, гармонию, счастье в себе и в своей семье. Ну вот и все. Это относится ко всем, особенно сейчас, друзья. Вот это тяжелое такое время, непростое время. Если мы гораздо глубже осознаем себя, свои ресурсы, свое поведение, свои какие-то промахи, и устраним вот эти вот, вот эти граммы насилия, они уйдут и из мира. И мир станет менее насильным. И постепенно закончится, и быстрее закончится война. Это все от нас зависит, от каждого. Имейте в виду, каждый влияет на все события, происходящие в мире. И на каждого влияют все события, происходящие в мире. Мы все взаимосвязаны. Вот эту истину надо хорошо понимать. И посылая в адрес другого человека или другого народа, какой-то негатив, имей в виду, ты посылаешь ему себе. Он вернется к тебе обязательно, вернется к тебе лично, вернется в твою страну, вернется какими-то проблемами. Это обязательно, мир гармоничен в этом плане, что вся любая эта дисгармония гармонична. Она обязательно имеет начало и конец. Ну что, друзья? Благодарим вас за сотворчество. Да. Пожалуйста, используйте вот эти посылы для того, чтобы провести какой-то свой совет семьи или семейный совет, где эти посылы вы разверните, сделайте их более конкретными, пережите каким-то своим событием, каким-то своим мечтам, желаниям. И поверьте, тем самым вы добавите мира на землю, что сейчас особенно важно. Вот это да.